В корне мужики за вас обидно Вы напрочь распустили своих жен Ведь вешают свою галантерею Они сушить не только на балкон И не стыда у них и не культуры Вы согласитесь то, что так нельзя когда увидишь каждый день в натуре, Что во дворах на проволоке висят, Красные, синие, желтые, зеленые всех размеров женские трусы, красные, синие, желтые, зеленые, Всех размеров женские трусы. Не понять мне, как можно жить с такою. И дело тут не в том, что разный цвет, А в том, что рекламируя такое, Они позорят наш авторитет. Не пригласить в наш город иностранцев, Они ж везде об этом раструбят, Что, мол, в России в городе таком-то Такие украшения висят. Красные, синие, желтые, зеленые, всех размеров женские трусы. Красные, синие, желтые, зеленые, всех размеров женские трусы. И попадаются трусы такие, и в этом снова женская вина. Ведь в них, таких, как я, залезет трое. Она в них помещается одна. Пусть женщины смотреть все будут косо. Пусть обо мне плохое говорят. Но я хочу однажды выйти в город И вдруг увидеть то, что не висят. Красные, синие, желтые, зеленые, всех размеров женские трусы. Красные, синие, желтые, зеленые, всех размеров женские трусы. <цует> Симпатичный фраер на гитаре вам играет. Он неплохо шарит и рукой убьет по струнам сверху вниз.